Команда ГВН волонтер! Свещает! Э, кто вам? Волонтеры, открывайте, мы хотим в полуфинал. Хрен вам по не впущу вас! У нас есть «Вездеход». дихон! Волонтер на сквере это подсозит! С кармальная игра чистота души! Эй! Если на. Что нового? А я вот татуировку набил. Смотри, какой дракончик. Это же каракули какие-то. Так было больно, я вертелся. ребята, ребят, а есть что-то из актуального? А я вот на фильм «Гоголь» ходил. И что, как тебе? Ну, суть по фильму, вторую часть сразу на сожгли. Ладно, ребят, я подготовился. Между прочим, у нас есть усиление. будут играть с нами. Ну и что они могут? Миниатюра. Представьте, бабушка стриптизерша. Ладно, хватит, хватит. Ну что ж, на сцене команды, кулин, волонтер. Все те же дурачки. Начинаем. Ну что? Рукометы ну, юмора заряжены. Представьте случай в бедном дворе. Слуге фан! Да блин, опять я беду". который очень быстро повзрослел. Тетенька, тетенька, я вас хочу! Парень проголосовал против своей девочки в игре «Мафия». Да ладно тебе, не обижаюсь. Вот ты не против меня проголосовал. Ты против наших отношений проголосовал. Но это же просто игра. Ну, прости меня, не обижайся. Я погорячилась. Ты и правда была мафия. <свят> типа. <свят> Запомнил милый. Мафия никогда не прощала. Семья, которая пересмотрела гангстерских фильмов. Вот вот тебе ты отчаялись, лицом. Хороший. ба, я не буду пить этот чай. What? Ты сама его заварила? Сама его и Раз так. а Моя коленная чашечка! What? я надеюсь, это не та чашка с моего любимого чайного сервиза. Стоп, стоп, стоп, пипл. Я просто ваша соседка, которая неделю назад занимала у вас. — Это бабки! — What? Какие еще бабки? — Все, сойдет в полиция! — Внучок, я же тебя просила закинуть мусор. — Так я выкину. — А почему он вернулся? — Закрой свой старый рот, карбе... — What? — Учись ментярам! <плодисмент> — О, oh, нет! Ну, — Папа <плодисмент> по опять заела челюсть! Спасибо, внучок. Да, так лучше. Ребята, вам не кажется, это странно, что после каждой фразы мы делаем. Ребят, что за чувак в том углу? Но закончить нам бы хотелось песней.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 ДОДО пицца это необычная сеть пиццерий. Доставим пиццу за 60 минут или пицца бесплатно. 8 800 333 0060. Звонок бесплатный. Студпроб.рф – это команда профессионалов, работающая более 10 лет. Фееричные мероприятия и грандиозные события страны. Вся Россия через призму наших объективов. Качество и индивидуальность, новые эмоции и путешествия. Сплоченная команда. Все это Студпроб.рф Реквизит – это новый вид отдыха. Интеллектуальное соревнование и живое общение.